В общем, я поехал покупать подшипники для кондуктора, чтобы в мебели сверлить отверстия ровненько. Потому что я посмотрел, эти кондукторы стоят вообще конских денег. То есть маленькая запчасть такая стоит там от 3200 рублей даже еще. Ну и далее, короче, туда. Так что я решил изготовить его сам. Сейчас еду за подшипниками и буду делать сам кондуктор. Покажу вам, как я это буду делать. Где-то вот здесь она, вот они. Сюда едем. Сейчас припаркуемся. Вот взял вот, в общем, разных подшипников. Вот эти вот внутренний диаметр по 6. Mm -hmm. Вот эти внутренний диаметр по 5. А вот этот на восьмерку. Его... Буду использовать для шкантов деревянных, для, ну, точнее, сверления, для сверления отверстий под деревянные шканты. Делаю, делаю кондуктор из этих всех подшипников. Будет у меня такой универсальный кондуктор. Вот. С Алиэкспресса заказать стоит дешевле, чем покупать так в розницу в магазинах. Вот, заказали мы эту мебель, нам привезли. И она находится у нас на ожидании к монтажу. Вот, необходимо смонтировать. Нужно сделать все отверстия, которые необходимы для монтажа. Вот. Сейчас я буду делать кондуктор. Подшипнички я вам уже показал, которые я приобрел. Чтобы собирать мебель, нам необходим кондуктор. Я взял... Вот такие две детальки выпилил из фанерки 18 миллиметров. Вот, я хочу сделать его, чтобы он был не статичным, а чтобы он был переменным. Чтобы он вот так вот менялся. Сейчас буду изготавливать, все покажу, как это будет выглядеть. Вырезал вот эту штуку специально под 45 градусов. Думаю, вдруг где-то мне пригодится 45 градусов угол. 45. Также можно сделать вот тут будет угол, 135 что ли получается да? как вы уже наверное догадались на фоне дальше лежат подшипнички подшипник внутренний диаметр подшипника 5 миллиметров внешний диаметр 16 миллиметров вот подшипник 625, а, да, 625 РС, 625 РС. То есть я хочу его врезать вот сюда. С этой стороны один, и с обратной стороны тоже один. Есть у меня сверло, либо из пика на 15. Я сейчас делаю отверстие здесь, на 15. Немножко расточу напильником и запрессую туда этот подшипник, после чего просверлю пятна, э, сверлом на 5 отверстия строго перпендикулярно с этой стороны будет отверстие, также пройдусь пером и закреплю сюда также вот этот подшипник, также я хочу сделать не только чтобы подшипник был диаметром 5 миллиметров, также я взял еще подшипнички внутренний диаметр на 6 миллиметров. То есть, это потребуется, возможно, для шкантов, для, для сверления отверстий под шканты. Также сюда сделаю, и также я еще сделал, сделаю еще одно отверстие. Будет у меня под подшипничек с внутренним диаметром 8 мм, также под шканты. Но он будет у меня один, потому что в наличии был всего один. Кому интересно на 8 миллиметров внутренний диаметр маркировка подшипника 698 RS у шести миллиметровых маркировочка идет 696-2 RS если я не ошибаюсь наружный диаметр вот этого подшипника 15 что ли как раз миллиметров вот у этих 16 мм, у которых 5 внутренний диаметр, у них внешний 16, а у которых внутренний диаметр на 6, у них внешний диаметр на 15. Можно, кстати, для начала немножко просверлить, кстати, шестнадцатым сверлом, чтобы подшипничек как раз немножко начал туда входить, а потом в пятнадцатый уже запрессовался в пятнадцатое отверстие. Да, забыл сказать про толщину. Подшипника толщина у него 5 миллиметров. Все, теперь его впрессуем сюда. сверло строго перпендикулярно основанию теперь нам нужно вот этим сверлом просверлить насквозь отверстие вот отверстие теперь с обратной стороны мы просверлим Также сначала на 16. Достаточно. И теперь уже на 15. Теперь берем на 15. не до конца а прямо за подлицо вот с этой поверхностью я вот так немножко расширяю делаю как бы под конус потому что здесь 16 миллиметров внешнее отверстие а дальше 15 вот я немножко прямо напильником распилю возможно это можно сделать каким-нибудь фрезером но там нужна точность там нужна какая-нибудь копировальная инсталляция втулка чтобы это сделать так вот это первый подшипничек он запрессовался все отлично теперь мне необходимо сделать также с шестнадцатым точнее с шестерочкой также необходимо сделать с внутренним диаметром на 6 и и на 8 получится у меня вот такая вот конструкция а здесь получается будет установлен вот такой бортик и он будет относительно вот этой вот поверхности относительно вот этого вот направления вот так двигаться тем самым будет менять ширину просверливаемой детали, ну, центр просверливаемой детали. Поскольку они будут все топлены, она будет спокойно двигаться. Вот эта вот деталь по подшипникам. Максимальная, максимальную ширину я установил сколько здесь получится до центра, сейчас обнулим, а, ну и так на нуле, это будет 24 миллиметра, то есть два с половиной сантиметра, то есть можно сказать 5 сантиметровую деталь мы можем отцентровать с помощью вот этих подшипников, кстати забыл сказать некоторые люди делают вот из таких гаек, из широких, из широких соединительных гаек делаю тут тоже вот такие устройства, но, в принципе, вот внутренний диаметр 6 миллиметров, да? Можно сделать, но, мне кажется, сверло будет разбивать его, потому что со временем оно все равно разобьется. И можно на всю длину прямо его врезать сюда и не париться с подшипниками. Я изначально тоже хотел из, из этих гаечек, но потом подумал, что они разобьются все-таки, сверло их разобьет. Вот две готовы Вот это пять Здесь подпишу, потом пятерочку Тут шестерочку Пять, шесть Теперь необходимо будет Сделать вот этот так, на 8, внутренний диаметр на 8, 8, а внешний 19, 19 миллиметров. В данном случае есть тоже пика вот такая на 18, буду сверлить ей. Потом будем растачивать каким-нибудь фрезером, этим гравировальникам. вот это высверлили так вот и все осталось теперь просверлить его насквозь вот в принципе вот таким вот образом у меня получилось получились подшипнички если вы заметите что вот это и вот это не совосные, то так и есть потому что внутренний диаметр на миллиметр меньше чем точнее внешний диаметр на миллиметр меньше чем внешний вот теперь мне необходимо сделать подвижную часть которая будет двигаться вот так мне нужно будет просверлить два отверстия вот здесь вот здесь насквозь, на всю тол толщину вот этой детали. И вот здесь я уже отметил, будут две канавки, я их вырежу лобзиком. И здесь будут болты просто, а с обратной стороны будут, вот с этой стороны будут барашки. И просто можно будет линейкой отмерять, какую нужно толщину детали сверлить, такую и отмерять, допустим, нужно 23, отмерил 23, затянул, здесь будут такой болт и винтик, и барашек, точнее, вот я разметил, они будут, вот эти шляпки, получается, будут вот здесь, а барашек будет вот с этой стороны, Готов. Кондуктор вот готов. Допустим, если нам нужно, можно здесь разместить какую-то линеечку, допустим, да, которая будет показывать, сколько от, от именно вот этой грани до центра подшипника, до центра отверстия. То есть, он будет показывать. Либо это можно сделать ручное с помощью того же, допустим, вот 25 миллиметров до первого подшипника до подшипника, который диаметром внутренним 8 миллиметров составляет 32-33 миллиметра ну, приблизительно ну, и здесь тоже 25-24 здесь вот можно разместить какую-то линеечку, допустим, здесь можно вручную, немножко расслабил барашки, двигай сколько тебе хочется, допустим нужно вот, вот прямо вот так, можно так оставить, нужно вот так, можно так оставить, допустим если 16 миллиметров, ТСП сверлим, отмеряем вот отсюда до центра 8 мм, так, на чем показать-то? Вот это сколько доска. Но поскольку здесь кажется, что не по центру, но вот эта дощечка 15 миллиметров, поэтому кажется, что есть смещение. Если смотреть по линейке, то как раз центр отверстия находится на 8 миллиметрах. Это вот для, допустим, для конфермата. Вот 5 -мм, да, подойдет. 5 -мм для конфермата. 6 -мм для шкантов деревянных и 8-мм тоже для деревянных шкантов. Вот сейчас посмотрим на примере вот этих двух деталей этих двух деталей соединим их на шканты вот на такие деревянные шкантики раз два допустим здесь где-то уже выставил по ширине ЛДСП 16 мм центр подшипничка сейчас нужно будет просверлить Все, теперь просто соединяем. Не получилось. крепкое соединение никаких перепадов нету присутствует как бы щель все равно она есть но никаких перепадов не существует все ровненько Всем хорошего настроения и пока.